И всем привет, ребята, с вами я, Делика Д. И сегодня мы будем играть в Doors. Да, ребята, сегодня будем играть в Doors, вторая часть. И погнали. Заходим в лифт и ожидаем. Итак, вот, ребята, мы по традиции... Ну, в такой по традиции покупая витаминки и отмычки. Так. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Как всегда, лутаемся. Ну, бля, позвоним колокольчик, как родкат. Да. Так, ну, получается, берем ключик. И сейчас я зайду до пятой двери. Итак, ребята, я вот тут, вот я вот на пятой двери где-то, вот она, и вот тут сейчас глаза, короче, О, зажигалка, спасибо, и вот, короче, ч? даже не знаю, блин, я даже не знаю, что сказать, да, ребята, завтра день рождения, пожалуйста, ребята, подпишитесь, серьезно, серьезно, подпишитесь давайте пойдем дальше и вот уже десятая дверь ладно я вернусь когда пройду 20 дверей ну или же 25 хоть, а нет ну давай до 15. блин я не дошел до 15 двери и у меня вот тут вот короче закрытая комнатка давайте собственно искать это было супер легко сейчас раш здесь будет о боже для меня иногда просто страшно а витя, видели, видели там вот этот вот эти какие-то глаза сидели, я не знаю кто это ну, я не знаю реально кто какие-то глазки там были да я тоже их искал блин ладно давайте без света ходить так давайте без давайте без Так, ладно, пойдемте. 15 дверь. Фейковая комната Сиком. Ну, ну, собственно, я дойду до 20 двери. Итак, ребята, вот я вот тут. Ну, это ну, вот уже 20 -е. И вот я вот, короче, хочу сказать, блин, раш опять. Да, блин, там еще темная комнатка. Не люблю такие. Надеюсь мы быстро наберем, чак, ребята. Надеемся. Так, вот да. Кстати, ребята, вот у меня скоро день рождения, и я хочу набрать 60 подписчиков, поэтому, пожалуйста, их наберите. Его очень сильно был рад, просто. Блин, да, я пытаюсь снимать качественный контент. Недавно мне написал подписчик, м -м как я снимал лягушку Да, согласен, да, я не знаю, как просто реально исправить это. То ли купить новый микрофон, но, блин, сейчас я не могу. Поэтому сожалею. Так, ну, сейчас я дойду до Сика и... Все. Тут я не дошел до сика я тут вот, так, вот такую штуку нашел а, ну короче я не знаю это комод вроде витаминки блин пацаны у меня макс витаминок Но витаминки полезные а ключи я не знаю где вот он давайте сейчас быстро да блин а, кстати, а что я? Там я и нажимаю. Ну, там я просто, ну, подсказки не было. Это странно. А, там еще? Серьезно? за кулисия какое то Ладно, мне нужно витаминку использовать, поэтому... Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. давай еще одну витаминку. И пойдемте, ребята. Да, я сейчас все сделаю. Итак, ребята, вот у нас начинается СИК. И, ребята, давайте надеемся, что я пройду СИК. Да, я очень это надеюсь. Давайте. Так, раз, два, и погнал. Кому-то будет интересно сика смотреть. Ну ладно, ребята, все, пойдемте. Да, я хотел показать вам баг, но потом перехотел. Так, собственно, вот у нас все фигуры уже, с ней, пацаны, у нас будет проблема. Ну что, надейтесь? Надейтесь дальше, я не пройду ее, сори. Сори, пацаны, но я вряд ли ее пройду. Главное, чтобы нам попалась легкая фигура, давайте, пожалуйста... Просто отдаваться, надеемся, что у нас будет легкий пароль. Да, просто этого очень сильно хочу. Если попадется легкий пароль, будет вообще замечательно. Так, сейчас. Давай, давай. А, я думаю, что она не открывается. Да, Ну, вряд ли я, конечно, фигуру пройду. Вот мне вот Белуга, короче, помогал проходить фигуру. Плавно, как мы в Дорс с ним играли. Сейчас я прошел уже самостоятельно, Дорс. На всякие витаминки возьму. Блин, мне просто сейчас страшно. И... Блин, ну, представьте, за вами какое-то чучело ходит. Жесть как страшно, главное витаминки просто так сейчас не использует. Боже, идет, идет, идет, идет. Да я тогда сейчас отгадаю пароль и получается продолжу запись. Ребята, представляете, меня чуть фигура не убила, но я вот тут спрятался и просто жесть. И вот представьте, у вас так бы Просто она прям миллиметр была. Пипец. Нет, ну же, серьезно. Так, ладно, давайте искать книжку, потому что, ну, должна искать книги. Так. Сейчас я посмотрю, какой у нас код. Блин. У нас что? Блин, подождите. М -м -м, пацаны, я тут все уже смотрела, я не знаю, короче, куда идти, поэтому я сейчас пойду на второй этаж, я даже витаминку использовала, чтобы сбежать от фигуры, да, то есть, да, витаминки пригодятся на фигуре, потом еще вторая фигура будет, и второй сик. М -м -м -м, да блин, фигура, уйди, сейчас она завернет, и я, собственно, пойду. Туда. Ну, ну, где вот эти книжки, блин, вот где-то лестница. Блин, он что-то тут ходит. Что-то ей тут нравится. Может тут есть книжка? Да, тут есть книжка. Блин, давайте быстрее сваливать. Валим, валим, валим, валим. Итак, ребята, я снова тут, короче, книжку ищу. Вот она сюда идет, видите, короче. Блин, давайте спрятаться, прятаться надо от нее. Я не, не хочу. Мне страшно. Она подойдет туда или нет? Блин, я вот когда отгадывала пароль, 6 наступает. Ну да, уходи, уходи, уходи. Итак, пацаны, короче, эм, я смог вот этот пароль отгадать. Ну, не отгадал, конечно, я его а, ну, взял в книжке. Да, у меня осталась последняя цифра. Главное, чтобы меня сейчас фигура не убила. Я чуть я еще чуть-чуть, и она меня бы убила. Боже. Давайте быстрее подбирать уже пароль. Давай, ну давай. Да, ребята, быстрее подбираем пароль, чтобы уже уйти отсюда пос поскорее бы. Ну-ка. Блин, не подошло. Ладно. Пробуем еще раз. Пожалуйста, фигура не убей меня, умоляю. Блин, не подходит. Пацаны, не подходят. Да, на листочке записываю. Да, два. О, получилось, пацаны. Хе-хе-хе. Я молодец, я молодец. Да, ребята, вот так вот я и научился играть в Дорс. Да, вот спустя полуме... Я просто меся... месяцами уже проходила, и серьезно не получалось фигуру пройти. Но потом я уже понял, что я смогу. Взял себя в кулак и... Кстати, я искал последнюю книжку, но я потом решил отгадывать последнюю цифру. Сейчас, короче, сейчас, будет, наверное, сейчас я остановлю запись, чтобы дойти до стирка и уже там включить запись. Подождите. Ну-ка. Эмбуш? Эмбуш или нет? Не, не люблю эмбуша. Я его почти не умею проходить. Серьезно. Вот бы сик не напал меня сейчас. Ой, блин, сик. Так. Не сик, а, а. вот этот, как его называют, он. Скрич. Да блин, еще страшно. Сейчас раз такой выбежен. Или эмбуш. Да, ешь тремдош достала. Или давайте Да блин. А, вот идет, идет, идет. Кстати, давайте я расскажу один случай. Короче, играла, я, короче, такой в И один раз, короче, когда был у меня раж, я просто такой влезал в шкаф. И это вот, как бы сказать... В шкаф, и как выхожу перед, перед Рашем, и он меня не убивал. Я не знаю, как это происходит, но ладно. Прям перед лицом Раш, Раша Перед лицом Раша. Я не знаю, как он меня не убил. Это странно. Так. Давай, давай, давай, давай. Так, вс. Блин. Достал Раш. Раз, раз, раз, раз. Ну ладно, все, я остановлю запись и дойду до сика. Итак, ребята, смотрите, это дворец Дорсом. Ребята, смотрите. Смотрите, да. Тот самый, блин, я даже... Блин, как же задуматься хочется, когда у тебя... Вот смотри, когда ты доходишь до этого момента. Это уже дворец Дорсом. Да, ребята, вот так вот дворец настоящего торса. Ну ладно, я иду до сика Блин, достала. Пять Так. Сейчас раш будет. Или эмбаш. Я вот так пропускаю. Вот, вид, вот, смотрите. Да, вот так вот я пропускаю их. Всех этих монстров. Ну что же, вот и второй сик. Давайте, ребята, аплодисменты. Я возьму на всякие витаминки. Знаю то, что я могу проиграть. А, нет. Блин. Хорошо, что не посмотрел. Ту-ту-ту. Да, ребята, мы скоро пройдем дорс. Да блин? Блин, достал тебе. Да сколько мы уже встретили вот это вот? Раши. Я не знаю, сколько. Всегда что-то бывает интересное на видео, не так ли? А 17-я дверь. да блин нет нет нет нет У мне больше нет отмычек пацаны дайте отмычки а все сик сейчас будет сик сикнул под кустик на ну, всякий возьму витаминку потому что знаю себя я могу просто проиграть в любой момент Без, без всяких вот этих штук все а, ребята поехали сек привет привет привет привет тут тут тут тут тут тут тут свет да это называется Давай, давай, пока. Ну что ж, ребята, вот мы и скоро пройдем дорс. Вот, 90... Девяно... уже какая тут. 94 дверь. Кстати, у меня зажигалка какая... А, нет. Подумала, у меня вся зажигалка истратилась. Ну все, ребята, это уже все. Кстати, халта нет. А, я понял. Да, пацаны, мне страшно. Ребята, мне страшно. Я не знаю, я не знаю, как я это прохожу. Да блин! Дорс из этого халта! Блин, пацаны, пока ты бежим. Нет, ребята, я почти прошел Дорс. Вот видите. Ну ладно, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами я, был Адель ГД. Всем пока!